В начале года автопроизводители подводят итоги и намечают планы. Поэтому мы сосредоточили усилия на изучении итоговых пресс-конференций «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Оба умудрились получить прибыль, что особенно удивительно для Волжского автозавода, восстанавливающего разрушенный модельный ряд буквально по крупицам. «КамАЗ» же и вовсе удивил — компания консервативно выдерживает баланс доходов и расходов впереди масштабные проекты по локализации необходимых узлов, а ближайшей новинкой будет санкционно-устойчивый и сразу обновленный тягач КАМАЗ К5neo. Ульяновский автозавод планирует будущие с опорой на китайские агрегаты. Благо, синергия с коммерческими джаками из Елабуги для компании «Солерс» вполне логична. Тем временем сами китайцы продолжают выводить на рынок новинки. В продажу уже поступил кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro Max, а на подходе седан Geely Emgram свежего поколения. «АвтоВАЗ» подвел итоги года на традиционной январской пресс-конференции. Год оказался настолько сложным, что снижение продаж на 46% рассматривают как победу. Еще бы, ведь остальной рынок рухнул на все 59%. Всего в России реализовано меньше 200 тысяч лад, хотя вместе с экспортом производство все же набрало 220 тысяч. Половина из них — это «Гранта». На втором месте оказалась давно не выпускающаяся «Веста» с результатом 29 тысяч машин. Однако сам «АвтоВАЗ» предпочитает выводить на вторую строчку семейство «Нивы», складывая примерно равные результаты «Нивы Travel и «Нивы Legend. Следом идут универсалы и фургоны «Ларгус» и хэтчбеки X-Ray. Интересно, что более 40% машин продано юрлицам. В позапрошлом году корпоративных клиентов было только треть. Из-за проблем с импортными поставками АвтоВАЗ продолжает время от времени выпускать некомплектные машины, которые приходится дооборудовать по мере прихода деталей. Причем трудности возникают даже с формально неподсанкционными компонентами. Очень часто идет э, отказ по тем элементам, по которым э, есть возможность, пока они еще не включены в санкционные списки, но при этом наши партнеры, глобальные производители, из-за рисков в целом ведения бизнеса с Российской Федерацией и необходимости перепроверки, многократной перепроверки, так называемого комплайнса, они отказываются от поставок или на какой-то период блокируют их. Несмотря на многомесячный простой, закончить год удалось в плюсе, показав чистую прибыль в миллиард 1,6 миллионов рублей. Однако в нынешнем году прибыли, вероятно, не будет. Впереди сложный перезапуск производств и грядущее списание оснастки для выпуска автомобилей Renault и французского двигателя HR16. Весной мы планируем запуск производства долгожданной «Весты». И э, осенью мы планируем старт производства Largus, поэтому модельная линейка будет расширена э, нашими двумя э, достаточно серьезно продаваемыми автомобилями в прошлом. Как мы и предполагали, выпускать Весту начнут с восьмиклапанным мотором 1.6. 16 клапанник вернется в мае. Для него калибруют новый блок управления. Из ранее неизвестного Vesta сходу получит АБС, после чего систему поэтапно вернут на другие модели. Наконец, АвтоВАЗ определился с двухпедальными версиями. Они вернутся в 2024 году, и это будет вариатор, не названный пока, но наверняка, китайской фирмы. В новый год с новыми ценами решили маркетологи Ульяновского автозавода. Так что внедорожники Patriot и пикап 23 -го года выпуска обойдутся покупателям на 30 тысяч рублей дороже прошлогодних. Кроме того, обе модели отныне доступны в единственной упрощенной версии Base и Car. Выбрать коробку передач или набор оснащения больше нельзя, а покупателю теперь предлагаются исключительно пакетные опции. Фанаты «Патриота» и пикапа могут разве что заказать нужный «Экостандарт» Евро-2 или Евро-5. Притом более грязный выхлоп позволит сэкономить 20 тысяч рублей. Неэкологичный «Патриот» отныне стоит от 1 миллиона 530 тысяч. Антиблокировочной системы и подушек безопасности для внедорожников Ульяновского автозавода больше не предлагают. Список опций выглядит странно. При желании иметь штатную мультимедиа и подогрев сидений нужно заказывать пакет аж за 250 тысяч рублей. Впрочем, в этот комплект также входит множество другого оборудования, вроде окрашенных дверных ручек и тому подобных украшательств. На те же 30 тысяч рублей подорожал и заслуженный УАЗ «Хантер». Притом разница между двумя моделями теперь совсем невелика. За ветерана просят 1 миллион 390 тысяч рублей. И это с мотором уровня Евро-0 и в бедной версии Classic Fleet. Между тем УАЗ продолжит выпускать модели классических семейств «Буханка» и «Хантер». Эти машины останутся на заводском конвейере, пока есть спрос. Такое заявление газете «Коммерсант» сделал Адиль Ширинов, глава Ульяновского автозавода. Из его слов следует, что даже нынешние, то есть совсем небольшие объемы выпуска этих машин приносят компании прибыль. Но естественное замещение более современными продуктами, которые нужны клиентам, конечно, будет происходить, добавил Шеринов. Также гендиректор УАЗа Адиль Шеринов анонсировал скорое появление нового турбодизеля. Это будет мотор китайской марки Джак. Вдобавок автопромышленник предрёк внедрение шестиступенчатой механической коробки передач. Такая возможность появилась после того, как группа Соллерс, в которую входит УАЗ, начала производство коммерческих автомобилей Джак под маркой Solers. В настоящее время Уазики оснащаются российскими двигателями ЗМЗ и китайскими коробками Баик. Это будет как минимум третья серьезная попытка перевести Патриот на тяжелое топливо. До этого модель примеряла дизельные движки Fiat и ZMZ, но по разным причинам выпуск этих модификаций пришлось сворачивать. Первой рыночной новинкой наступившего года стал кроссовер черри Тига 7 Pro Max, продажи которого стартовали прямо 1 января. Это рестайлинговая версия, хорошо знакомая россиянам модели Тига 7 Pro образца 2020 года. С обновлением пришли измененный дизайн передка и несколько других нововведений. Например, на крышке багажника теперь красуется надпись «Черри» вместо фирменной эмблемы, а на передних крыльях появились декоративные накладки. В салоне появилась новая передняя панель, объединившая экраны приборов и медиасистемы диагональю 12 с дюйма каждый. При этом мультимедиа стала шустрее, шумоизоляция качественнее, а фильтрация воздуха эффективнее. Техника осталась неизменной. Кроссоверу по-прежнему полагается 147-сильный полуторалитровый турбомотор, к которому прилагаются вариатор и передний привод, но также обещанные и полноприводные исполнения. В начальную комплектацию включены 6 подушек безопасности, отделка салона эко-кожей, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и электропривод пятой двери. Другая интересная премьера состоялась в соседней Белоруссии. Там дилеры марки Geely неожиданно начали предлагать клиентам седаны M-Grand нового поколения, который вскоре должен появиться и в России. Машина представляет собой довольно крупную четырехдверку. Во всяком случае, в длину китайский дебютант обходит вазовскую «Весту» на добрые четверть метра. Но под капотом скрывается скромный полуторалитровый атмосферный двигатель. С механической коробкой «Джили» стоит 45 тысяч белорусских рублей. Это 1 миллион 200 тысяч российских. В оснащение модели входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, мультимедийная система и ряд других опций. Доплатив 200 тысяч российских рублей, покупатель получит вариатор, светодиодную оптику, виртуальные приборы и другие приятные дополнения. Пока нашим соседям доступны автомобили китайской сборки, но уже весной производство «Энгренда» должен освоить борисовский завод «Белджи», где сейчас полным ходом ведется соответствующая подготовка. Дата российской премьеры пока неизвестна. Но китайцы, очевидно, спешат, желая поскорее занять нишу, освободившуюся после того, как опустили шоурумы Маракиа, Hyundai, Шкода и Volkswagen. Итоги прошлого года подвел и КАМАЗ.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 Сама компания прогнозирует рынок на уровне 65-68 тысяч и планирует продать около 40 тысяч машин. Еще 4 тысячи уйдут на экспорт. Основой модельной гаммы Камаза остается классическое семейство К-3, которое пользуется стабильным спросом и оснащается как старой восьмеркой Камаз-740, так и национализированными шестерками Каминс, получившими индексы Камаз-667 и 689. Нарастить производство свежих семейств не удалось. Наоборот, если в позапрошлом году «КамАЗ» выдал почти 10 тысяч грузовиков серии К4 и К5, то в минувшем выпуск упал более чем вдвое. Сделано 4193 машины, из них 2549 К4 и 1644 К5. В статистике наступившего года тоже будет некоторое число грузовиков К4, которые соберут из остатков комплектующих. Но история этого семейства подошла к концу — из-за санкций примерно на год раньше запланированного срока. А вот семейство К5 усиленно избавляли от санкционных компонентов и готовили к крупносерийному выпуску. Ряд технологий в нашей стране отсутствовал, в частности горячая штамповка. Мы с металлургами и нашими партнерами вынуждены были заниматься тем металлом, который позволит выпускать нужные детали по технологии холодной штамповки. Сомнения были, но все получилось. К настоящему времени К5 локализован на 70-80 Замену нашли для 2300 деталей, а заодно машину модернизировали. Улучшенный вариант получил приставку Neo и выйдет на рынок в марте. Причем первые полгода старые и новые варианты будут собирать параллельно. Главной приметой нео будет обновленный двигатель R6. Его объем увеличит с 12 до 13 литров. Модификация 910.50 обещает пониженный уровень шума и экономию топлива почти 2 литра на 100 километров. А межсервисный интервал нового тягача увеличит с 120 до 150 тысяч километров. Попутно расширено моторное производство. Построенная пять лет назад линия поначалу могла собирать двигатели буквально поштучно. Первую тысячу сделали лишь весной 2021 года. Год назад мощность конвейера достигала 12 тысяч моторов ежегодно, а за минувший год ее нарастили до 30 тысяч. И этого хватит надолго. Ведь крупная рядная шестерка ставится только на новейшие «Камазы К5» и не помещается под кабины старых «Камазов К3». В 23-м году челнинцы собираются сделать 10 тысяч машин новых поколений. Расширится и модельная гамма. Например, выпуск самосвалов с кабиной К5 развернут в четвертом квартале. Еще одно направление Камазовских инвестиций ⁇ это электробусы. Нынешние электрические автобусы, выпускаемые нефтекамским автозаводом, сильно зависят от импортных комплектующих. Ключевой компонент, ставший дефицитом электропортальные мосты ЦТФ